Я вас всех приветствую. Сегодня решил записать очередное видео из серии заработок без вложений. Также расскажу, как при помощи этого сервиса вы сможете развивать свои проекты, приглашать туда рефералов и тому подобное. Словом, с помощью этого портала вы сможете и зарабатывать без вложений, плюс там же делать рекламу своих проектов. Если вам эта тема интересна, досмотрите это, это видео до конца. Я постараюсь вложиться в короткое время. Погнали. Так, сервис называется x -Ether. Это, если двумя словами, это реклама в браузере на автомате. То есть вы устанавливаете расширение и Приходит реклама, вы ее просматриваете и получаете определенную сумму вознаграждения. В интернете уже есть подобные проекты и они благополучно работают, стабильно выплачивают. Также при помощи этих проектов я сам лично продвигаю кое-какие другие проекты. Также рекламирую видео и тому подобное то есть если появляется какой-то проект беру реферальную ссылочку и при помощи таких вот проектов распространяю ее, да? давайте пробежимся вкратце что из себя он представляет то есть здесь есть три вида рекламы тизер баннер посещения это то есть прямой переход на ваш сайт здесь кстати очень дешевая реклама стоимость тысяч показов 20 рублей я думаю что это дешево так что друзья рассмотрите этот проект ссылочку я оставлю под видео и добро пожаловать кто любит заниматься заработком без вложений приглашаю Но сразу хочу сказать что много вы здесь не заработаете так что здесь есть реферальная программа. Берите ссылочку, приглашайте, развивайте свои структуры. Тем самым увеличите свой заработок. Так, регистрация здесь очень простая. Я не буду сильно вникать. Надеюсь, сами разберетесь. Давайте я зайду в свой кабинет. Покажу, что как к чему. И более подробно, чтобы вы сразу могли бы разобраться, как и что, и куда нажимать. Здесь, кстати, я давал уже свою рекламу. То есть, брал тысячу показов. CTR у меня вышел 379%. Я считаю, это неплохой CTR. Переходов было 38%. Ну, все зависит от текста, объявления и тому подобное. Так, как зарабатывать? То есть, вы скачиваете приложение. Нажимаете на скачать приложение. Здесь чуть-чуть подвисает. Вот. Будет. Через приложение Chrome. Инсталируете его и зарабатываете. Вот здесь есть вкладка заработок. Здесь все подробно расписано. Вот партнерская программа. В каких браузерах работает расширение. Какой заработок идет статистика будет показана и тому подобное. Смотрите, партнерам вот здесь вкладка рекламные материалы, статистика и тому подобное. Чтобы добавить рекламу, нажимаете добавить рекламу. Есть три вида, да? как я говорил ранее. Тизер, баннер, посещение поп -ап. То есть, вы решили купить рекламу тизер, продвигать какой-то свой проект, но добавить примеру, я покажу, что куда вставлять. Да? Вот, берете сюда, вставляете вашу реферальную ссылочку другого проекта, сюда вбиваете, да, любую вставляете. Пишите заголовок цепляющий, рекламный текст минимальный. Мой вам совет, например, пройдите по другим сайтам, посмотрите, какие что вас цепляет, да, какие другие рекламные объявления выскакивают где-то на сайтах, да, на желтых сайтах так сказать что вас цепляет вот что-то подобное пишите и здесь да тогда у вас будет конвер конверсия перехода выше то есть больше людей будут нажимать на вашу рекламу это мой вам совет я также самое делаю так рекламный текст убили и изображение размером 100 на 100 это для тизера Нажимается бров Выбирайте картинку со своего компьютера и здесь будет уже показано заголовок, описание ваша картинка. Потом и здесь без таймера 20 рублей за тысячу показов. Это самое простое, самое дешевое. Ну например, если вы хотите чтобы вашу рекламу видели 30 секунд, это будет стоить вам 50 рублей за тысячу показов. Я думаю, что это тоже дешево. Показы в сутки. да? Показы в сутки я выставляю один. Показывает минуту минимально 30 и выбираем страну здесь есть много хоть все можете выбрать или же какие вам нравятся к примеру россии да показывать рекламу тем кто уже перешел по ней я выбираю эту дамочку, чтобы были уникальные переходы и добавляется потом все делаете по инструкции для начала я не помню оказывается пополнял счет нажмется на пополнить счет это можно сделать через пайер фрикасу оплатите появится денежки да я через пайер пополнял вот 60 рублей э -э пополните счет потом добавить к вам как и баннер можно добавить вот тоже выбираете размер то есть здесь возможны два размера ссылочку реферальную или то же самое тоже ссылочку на видео, например, обзор сделать, да? Кто имеет свой YouTube-канал. И здесь выбирайте изображение баннера. Здесь будет показан ваш баннер, который подгрузится. Также же самое выбираете, что вас устраивает из показов. Один показ в сутки, 30 показов в минуту, страны. Убираете эту галочку и добавляете. Модерация здесь происходит очень быстро. Она модерируется и потом заходите в свою рекламу. Моя реклама будет видна. Статистика. Вот здесь будет отображаться такая шкала. Сколько показов, переходов, CTR. Видите, у меня еще работает, но уже баланса нету. Так что могу установить. Здесь статистика сервиса пользователь на данный момент тысяч новых 563 онлайн 2024 онлайн это ну, я думаю что это немало людей которые увидят вашу рекламу но сейчас воскресенье на данный момент сегодня первый день весны как говорится 1 марта кстати поздравляю всех с первым днем весны вот такой сервис я рассмотрел в этом видео Надеюсь, он будет вам полезен, потому что есть неплохая целевая аудитория на таких сервисах. Смотря что вы продвигаете, если вы продвигаете очень масштабный, там, с большим входом финансовым проект, то с таких сервисов, можно сказать, очень мало будет инвесторов, но если вы продвигается заработок с минимальными вложениями я думаю здесь люди есть за, заинтересованные в таком заработке э, так что друзья еще раз повторюсь ссылочка будет под видео И, кстати добавляйтесь в мой телеграм-канал профит тусовка здесь найдете много чего полезного для себя э, разные дропы вот кстати я вчера выкинул информация по аирдропу раздают 10 долларов, очень простая инструкция для прохождения и получения этого аэродропа Кстати, очень э, толковый аирдроп, это будет I.O. Э, на бирже Coinsbit и вот этот проект раздает э, свои токены, потом вам э, их начислят на ваш ERC20 кошелек эфировый. Да? за друга дают даже по два с половиной доллара, то есть берете ссылочку, продвигаете и зарабатываете халявные деньги. Ссылочка будет на канал под видео. Добавляйтесь. Кстати, здесь будет много другой информации, которую вы не найдете у меня на youtube канале. Я чисто недавно сделал этот канал и стараюсь так не заспавнивать его сильно всяким шлаком, но что-то подыскивает толковое и выдавать людям, ну, давать возможность заработать, чтобы не было никаких таких скамовых вещей. На этом буду заканчивать видео. И просьба, поделитесь, кому не сложно, моим видео в своих соцсетях. Помогите продвижению моего канала. Он совсем свежий, но на данный момент вот эти все подписчики, 814 подписчиков, они не накрученные. И я думаю, не буду заниматься накруткой, потому что хочу собрать людей. Тех, кому я интересен, которые будут интересны, которым будут интересны мои ролики, которые я записываю без всякого сценария. Стараюсь донести людям простым языком, что да как. Куда сам инвестирую, какие проекты сам рассматриваю и тому подобное. Так что любите, жалуйте, как говорится, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии, лайки, дизлайки, приветствует, приветствуется, так скажем. Буду рад новым подписчикам на своем канале. С вами был Владимир. Владимир, желаю вам крепкого здоровья, успехов во всем и больших профитов в заработке в интернете. Всем пока.